игра. Всем привет, с вами Кодан. Сегодня мы играем на хайпипселе в PvP Run. Ой-ой-ой, уже тут начали драки. Но мне... Ой-ой-ой, уже сралились. Очень рад. Вот. меня я хотела пойти на Скайклэш, но чуть -чуть не получилось, потому что это жизнь. Я там не один раз уже упала. И из-за этого я перескочила на пвп Рам. И буду играть тут. И это очень обидно, потому что я там вот не один раз серьезно падала, я вам говорю, так. Ну, смотрите, что я прыгать пока есть такая возможность тут у меня я тут одна кстати осталась да по ломаются ломается блоки а не пошли ой вот это быстро только что было -мо нет нет нет нет за что ну все свалилась уже Водились, оба, да. На второе место, на второе место. Хорошо. Ну вот, еще у нас вторая игра, и я пошла просто на 3 а не на PvP не знаю, из-за чего-то мне захотелось. И, в принципе, ну, а тут у нас, значит, 17 человек. И тут, по-моему, уже упал, если я не ошибаюсь. Ну ладно, ладно. Я бегаю дальше, мне пофигу на вс. Вот только вот не вот так, пожалуйста, бегать. Она еще чуть-чуть и свалилось Бы нет. Что он делал? Он просто вот тут уходил. Осталось 15 человек. И это уже хоть как-то радует. Хотя, вот, что-то сюда прибежал Если бы я не на первой не, не промазала, я бы до сих пор на ней была. Ну, видите, как получилось. Ну, я не допрыгнула, ну да. Сейчас еще минус одна. Можно же двойной прыжок сделать, я забыла. Ладно, у нас уже целых 13 человек. Это даже очень круто. Может я бы хоть какое-то место займу? Уже 12 человек. И хорошо, в принципе. Бегаю только как могу, вот, серьезно говорю. Как могу, так и бегаю. Я снимаю все поле, чтобы сразу человек упал, но вот, вот как мне тут выкручиваться? Никак не вижу, мне тут не выкрутиться. Надо было бежать дальше. Осталось 6 человек. Ну вот не знаю, вот как я тут буду снова выкручиваться, потому что снизу уже все последний слой и... Вот, не знаю, как тут выкрутиться. Надо, чтобы еще перейти на следующее поле, потому что, как видите, ё-моё, у меня заканчивается этот год, и я не смогу в любом случае придержаться. Осталось 4 человека, и там, блин, пацан. Я не смогу. Наверное, с ним там бегать еще. Просто кто-то перед друга снимет. Либо я, либо он меня. Мне это вообще не охота. Бегаю как только могу, вот серьезно. Ну, держусь, держусь, это меня хоть и радует, что я не сводилась еще до сих пор. Ну, осталось 4 человека, и это вот сильное, обидно, что там не найти. Например, я... Да ну, и выключилась. Как дальше выключилась? Если у нас все бегают, все мастера... проблематично. о Воу! Не-не-не-не-не, за что? Да ну еще никого не свалился из четырех человек. это что за, за, за бред вот вообще? Хорошо, хорошо. еще свалились некоторые тут еще наподобие что тут скинады мастер даже не свалился еще это что там ты сколько там держаться собираешься пацан тут поле большое как еще и выкрутился как-то мобильно. У нас три человека, это как раз мы. А, ну все, я заняла третье место, и это жалко, прям очень жалко. Смотрите, зато продержаться до того, чтобы Смотрите. Еще подниму, смотрите, сколько мы всего поставляли. Только по одному блоку практически все оставили. Посмотрим, видите? Практически ничего не осталось. И кто же выиграл Но ну, я заняла третье место, и даже это очень круто. Потому что я думала, я около буду где-то, ну, на десятом месте так точно. Потому что я уже давно забыла, как играть в ТНТ. Ну, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь лайки и всем пока и не обращайтесь на мой скин да через подписки